Всем приветики! Сегодня 8 июля. Замечательный праздник, день семьи, любви и верности. Любите и будьте любимы. Берегите своих близких и родных. Я хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда царила доброта, любовь и взаимопонимание. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Идет священник пополю, смотрит, мужик траву косит, а на косе колокольчик привязан. Подходит к нему и спрашивает, «Слушай, мужик, а зачем тебе колокольчик-то на косе?» А мужик говорит, «Да как зачем? Травку-то я кашу. А вдруг там в травке птички или мышки? Вдруг я их косует и так задену?» «О, ты какой молодец!» Думаешь о птичках, о мышках, о зверятых этих земных. Давай-ка я тебе грехи-то отпущу. Есть что сказать-то мне? О, да есть, конечно. Ой, бывает я такое-то, что я с хозяйской дочкой-то на грешу. «О, отпускаю я тебе грех этот! Есть еще что?» «Да есть, конечно, бывает, что и с самой хозяйкой грешу, и этот грех я тебе тоже прощаю!» «Ой, а бывает такое, что дочка-то с хозяйкой уезжает в город на базар за продуктами, а я с хозяином о грешу, еще как грешу!» «Слышь, мужик, да тебе колокольчик не на косу надо было решать!»